здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана и сегодня мы с вами поговорим о том как сделать хорошее вино из не очень хорошего винограда наверное это звучит странно и во всех своих видео я вам все время говорю что помните залог хорошего вина это хороший качественный виноград и это действительно так но ну, по каким-то причинам как правило по погодным у нас не всегда получается так, чтобы виноградная ягода достигла всех нужных нам параметров. Погода всегда вносит свои коррективы. Может быть, то слишком жарко, то слишком дождливо, то еще какая-то неблагоприятная погода, то идут гнили, то идет нашествие гост и птиц, и мы вынуждены снимать урожай, чтобы хоть как-то его уберечь. И именно об этом мы с вами сегодня поговорим. Вот Если у нас такие скажем так, форс мажорные обстоятельства. как сделать так, чтобы из этого не очень хорошего винограда все-таки получить достаточно хорошее вино. Когда виноградная ягода не набирает нужных нам кондиций, у нас есть, ну, скажем так, два возможных варианта. Один, это поменять технологию, по которой мы будем изготовлять вино, ну, и, в принципе, может быть, мы получим не совсем ту вину, которую планировали изначально, либо попытаться откорректировать. А давайте рассмотрим пример. В наградной ягоды недостаточно сахара. По какой причине? Она еще не дозрела? Либо сахар был набран, фенольная зрелость была достигнута, а потом пошли дожди, и вот этот самый сахар размылся. Что такое техническая фенольная зрелость, есть отдельное видео, и ссылку я вам на него оставлю, здесь останавливаться не буду. Так вот, в зависимости от причин, мы можем действовать тем или иным образом. Например, виноградная ягода не набрала нужного количества сахара. Ну, в принципе, так получилось. И нам надо ее снимать вот по каким-то нам известным причинам. В таком случае мы можем сделать, например, другой тип вина. Мы можем ставить не красное вино, для которого идеально около 20% сахара, да? А мы можем поставить, например, шампанское. Потому что для шампанского нам достаточно 17-19% сахара. И даже если это синий виноград, можем сделать его по белому способу. И вот для шампанского это будет идеальный вариант. Второй вариант – у нас уже ягода созрела, у нее хорошая фенольная зрелость. Мы хотим сделать вино по красному типу, долго его держать на мезге. Но сахара у нас тоже недостаточно. Допустим, его размыл дождь. В таком случае мы этот сахар можем добавить. Добавляем из расчета 17 грамм на литр. Дает 1 градус спирта. Ну, конечно, рассчитываем от того, сколько у нас есть сахара уже в винограде и сколько нам надо добавить. Если мы делаем такие добавления, делаем шептализацию, то делаем мы это в начале, никаких поэтапных внесений. Это неправильно и это вообще неправильно. Делаем мы это сразу, либо либо до того момента, когда половина сахара сбродит. Вот так будет правильно. Добавление сахара на конечных этапах может замедлить брожение вплоть до его полной остановки. Поэтому так делать не нужно. Другой вариант. Особенно если у нас сахар размыло дождями, мы можем применить такой прием, как увяливание. Срезать ягоду, разложить ее в сухом помещении и оставить на некоторое время. Да, конечно, надо просматривать, чтобы там ничего не загнилось. Можно подвесить, а в некоторых странах раскладывать на соломенные маты и выдерживать некоторое время. Вода лишняя уходит, а все в ягоде концентрируется, в том числе и сахар. Какое время так увяливать? Ну, Время может быть различным. Так я вам приведу пример из литературы, из ä, опытов, проведенных учеными. При выдерживании 21 день Винограда при 20 градусах Цельсия сахаристость поднялась на 29%, а общая масса винограда уменьшилась на 33%. Имейте в виду, это не получилась сахаристость 33%, а на 33% она увеличилась от начальной. Кислотность винограда при этом также уменьшилась. Другой пример. В районе Херес виноград оставляют на 24 часа под солнцем. И таким образом сахар увеличивается на 10% процентов от начальной. Также несколько увеличивается содержание винной кислоты и уменьшается содержание яблочной, более резкой и более неприятной. Также в литературе приводятся данные об опытах, когда в течение нескольких дней виноградную ягоду выдерживали при температуре 35 градусов. При такой температуре, Ягода интенсивно дышит. И вот эта самая неприятная яблочная кислота, она сгорает, но при этом она превращается в сахар. И результаты этого опыта показали, что за несколько часов в ходе нормальных биологических процессов виноградная ягода может достичь хороших параметров зрелости, гораздо лучших, чем просто при увяливании. Потому что при увяливании, там, например, при температуре 20 градусов все идет за счет потери влаги, и концентрации всего, когда у нас температуры определенным образом повышаются, то там идет не столько все за счет потери влаги, а за счет вот сгорания этой самой яблочной кислоты и превращения ее в сахар. При температуре 40 градусов наблюдается повышение содержания красящих веществ и повышение содержания сахара, при этом также идет снижение кислотности за счет сгорания вот этой самой яблочной кислоты. Если использовать инфракрасное излучение, температурные показатели 45-50 градусов, в таком случае концентрируется и уровень кислот, и уровень сахаров. А если температура ниже 40, в таком случае содержание сахара повышается, а содержание кислоты понижается. Теперь вы зададите мне вопрос, и как нам это использовать в домашних условиях? Как? Просто инфракрасные обогреватели на самом деле у многих есть. И можно с этим поэкспериментировать. Раз. Второе. У многих на приусадебных участках есть бани, есть печки. Соответственно, возле печки тоже можно разложить виноград и попробовать с ним поэкспериментировать. Единственное, конечно, вот эти вещи надо пробовать на красных сортах, потому что на белых, возможно, пойдет окисление, но можно пробовать, можно экспериментировать хотя бы с ним большим количеством и тогда понимать, насколько это работает. А в любом случае... Пути решения есть, то есть можно таким образом несколько а, улучшить качество вашего винограда, но ну, вот когда на опытов приводят, да, что за несколько часов при температуре 35 уже можно ускорить процесс созревания, который у нас не может достигнуть на кусте, да, мы не можем дальше ждать. А, кроме того, смотрите, если мы снимаем красный виноград, а, когда у него еще может быть и хороший сахар, но он не достиг фенольной зрелости. Повторю, что есть отдельное видео, что это такое. Это зрелость шкурки, зрелость косточек. Если мы такой виноград будем долго держать на мизге, то вот косточка будет отдавать грубые, неприятные, тонины. А мы при этом хотим допустим насыщенное вино. То есть, когда у нас не достигла фенольная зрелость, сахар даже может быть нормальным. Но вот нет полного созревания, значит, мы либо держим на мезге недолго, там 3-5 дней, к примеру, да, и у нас вино будет более мягким, либо если мы хотим его, ну, все-таки более насыщенным, чтобы шкурки больше отдали ароматов, больше цвета, больше всего, в таком случае, мы через несколько дней, у нас бывает косточки оседают на но, мы можем снять шапку, можем снять сосло грубо говоря, с косточек, и дальше бродить его уже без костей, чтобы они не отдавали вот эти грубые тонины. И тут такая закономерность, чем менее созревший виноград, тем меньше мы его держим на мезге, вплоть до не держим вообще, а винифицируем по белому способу. Предположим, еще один вариант – у нас ягода подгнивает, мы не можем ее полностью перебрать. Ее там осы поели, птички поели. Ну и какой-то объем нам досконально перебрать невозможно. Опорченные ягоды могут очень сильно испортить вкус вина. А в таком случае есть такая технология, как термообработка. Что она под собой подразумевает? Мы можем либо окунать гроздочки в горячую воду, практически кипяток, либо обработать их паром. На самом деле сделать это в домашних условиях не так-то сложно. Я отдельно еще расскажу про эту технологию, но что она позволяет нам сделать? Во-первых, она убивает окислительный фермент в самой ягоде, если ягода светлая, то это для нас очень удобно, особенно если мы не хотим добавлять серу. А второе, она убивает окислительный фермент вот этой самой гнили, которая тоже может очень сильно подпортить нам жизнь. Также такая термообработка повышает отдачу красящих веществ. То есть это тоже в определенной степени и в определенный момент нам может стать хорошей палочкой-выручалочкой. Я вам желаю, чтобы у вас всегда были возможности работать с качественным виноградом. Вместе тем, если вдруг что-то пошло не так, у вас уже есть определенное направление действий, чтобы все-таки получить в итоге хорошее и вкусное вино. Ну, я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, я вам оставлю ссылки на другие полезные видео, а также каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!